Начинаем пресс-конференцию режиссера фильма Чеда Грасия. Главный герой ленты – киевский художник Федор Александрович, который расследует Чернобыльскую катастрофу и выдвигает свою версию случившегося. Премьера фильма состоялась 24 января 2015 года на кинофестивале «Садденс». Картина завоевала Гран-при как лучший иностранный документальный фильм. И название «Русский дятел» связано с радиосигналом, который СССР транслировал на Запад в 70-е годы прошлого века. Добрый день. Чет, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Спасибо, уважаю. Uh, few words about your film. Okay, so I'll speak in English, because uh, я могу говорить по-русски, но не очень умный и не очень точно. Это лучше. Да, в разговоре нам поможет ты yeah. сегодня. Спасибо большое. Um, <coughs> so this was my first film, and I wasn't planning on making a film. Actually, I was in Kiev, working on a play. I was, uh, uh, working with Fyodor, actually. Это мой первый документальный фильм, и я никогда не снимал документальное кино. Я работал в Киеве, делал спектакль и работал с Федором. Every time we had a break from our rehearsals for the play, Fyodor would pull me aside and start to whisper about this Russian woodpecker. And I didn't know what he was talking about for two or three weeks. So, but finally after A long time of, uh, of uh, his urging, I agreed to make a very short film, a five-minute film, about this antenna uh, because we had a lot of conspiracy theories in America, and I wanted to explain what was the truth behind the antenna. Uh, and after some time, I agreed to make a short film about this antenna, because we have a lot of conspiracy theories about Chernobyl in particular. About the about the about the intent. So, but of course, it became much stranger and much larger and much longer as I followed Fyodor. And basically, the film was an investigation of Fyodor's mind, the journey of this of this eccentric artist. No, in the end, it turned out that the film became much more much longer, because it became an investigation of Fyodor's mind. But there was never any plan and there was never any, uh, it was just sort of, it was an, a real investigation of Fyodor's, of Fyodor's journey. So it was surprising all along. It was surprising when we discovered that there was some sort of mystery about Chernobyl. And it was surprising when the Maidan and the revolution began. And um, it was surprising that we were even accepted to Sundance. And it's surprising that I'm here today um, in Kharkov, uh, sharing the film with, with Ukrainians. It's wonderful. Um, но у нас не было никакого плана и это очень удивительно что мы сделали такой фильм что это было очень удивительно что нашли что Чернобыль что ну сначала чтобы мы нашли что может быть что-то скрыто тайно тайна связанная с Чернобылем тайна связанная с Чернобылем что в конце концов мы сделали этот фильм что мы попали на Сандерс и что теперь даже сегодня я нахожусь с вами в Харькове No. Uh, ну что, отлично, давайте перейдем uh, к вопросам. Коллеги, есть ли вопросы? интересно, узнать, чем занимается Федор как художник еще. И почему эта тема его заинтересовала. Почему он в теме? Но он работает в театр. Я могу это сделать по-русски, потому что не, не сложно. Он работает в театр, он как художник, он сделал костюмы, он сделал э, сцены, и он тоже ну, рисует, рисует. Но когда я познакомился с ним, я сразу понял, что это очень эксцентрический человек, очень странный, очень уникальный. И Я, просто, я знал, что я хотел работать с ним. Потому что я знал, что я не, я не знал, куда мы или что будет, но я знал, что это будет очень интересно. И сначала я согласился сделать спектакль с ним, и он был как художник театра там. А тогда, когда у него была идея, чтобы делать фильм, я тоже согласился, потому что я думаю, что я не знаю, как это будет, какой фильм, не, у меня нет опыта, но я просто знал, что без сомнения это будет приключение. И это на самом деле, это было огромное приключение. Пожалуйста, еще вопросы. Кто Телеканал «Симон», Где снимался фильм? Сколько снимался фильм? Ну, то есть все. все -то. Ну, 90 процентов. Нет, нет актеров, нет. <laughs> это все документа. Фамилия. Surname. А, Александр Александрович. Федор Александрович. Александрович. Александрович. Александрович. Я забыл. Это отчество. It... Нет, это фамилия. А, а фамилия. фамилия? Александрович. Фамилия. Александрович. <laughs> <laughs> Я не знаю, честно говоря, <laughs> это Фёдор Александрович, по-нью-йоркски. А и что вопрос? А вот здесь мы снял, мы сняли все, практически все фильм здесь, все 90% в Украине, в, в Киеве, где мы сделали интервью. Но сначала этот фильм про этот радар, это огромный, самый огромный советский тайный радар, Антина Дуга называется. Все люди, которые работал и строил этот э, дуга, они практически живут э, в Киеве. Um, и so, это, это интервью мы сделали в Киеве. А тогда, конечно, много сняли в Чернобыле, в Припет, где это, стоят этот э, радар. Несколько интервью было в Москве, несколько, 5%. Э, и у нас несколько архив э, из Америки. Но большинство фильмов это здесь, в Украине. И ну, да, Это украинский фильм, можно сказать. Ну, я, я могу как автор, э, как, как автор, это я уже совсем зарвался. Как э, видевший фильм, могу сказать, что сначала э, главный герой производит впечатление человека несколько не в себе, но потом, когда ты видишь уровень э, людей, у которых взяли интервью, ты понимаешь, что все достаточно серьезно то о чем он говорит. То есть это, это не просто его э, фантазия, это выстраивается в, в, в стройную историю. Мой комментарий просто... Yeah. Да, Иногда самые сумасшедшие э, помогают нам понимать правду. Это как я понял. Я, я сначала, когда я познакомился с Федором, он сказал, это было два года назад, три года, он сказал, что Советский Союз вернется, что будет война, будет кровь. И так далее. Я думаю, что это такой сумасшедший человек, это самое спокойное место в мире в Украине, все тихо, я не понял. А он, как я сейчас я понимаю, что он как все художники, он как радар, он очень sensitive, и он, как, и он иногда даже как наш антенна, это загрозонтная антенна, это радар загрозонтный, они строились, чтобы можно видеть в Чикаго мой родной город, но чтобы Советский Союз знал, и что там случится. И Федор так тот то же самое У него, как художник, можно видеть загрозон. Ну и он как-то он прав, что война вернулся. И но ну, его самая обсессия, чтобы призрак Советский Союз еще жив и еще, ну, что будет война, борьба с ними. и он тоже думает, что все это связано с Чернобылем, с Дуга, этот радар. А я сомневался навсегда. Но каждый путь, иногда он был прав. И тогда я сейчас очень... Я не, я не знаю, где правда, или если Федор 100% правда или нет, я не знаю. Но я знаю, что это важно, чтобы задать таких сумасшедших вопросов. И он это сделал. Спасибо. Вопросы, да? Алина Шульга, медиапроект Накипела, Интересует вопрос, насколько легко соглашались эксперты на интервью, в том числе московские. Как они шли на контакт на такую тему? Это было очень трудно. Все интервью, ну, сначала у нас есть продюсер в Украине, она Марина Орехова, и она позвонила, эти ученые и полковники, они согласились вообще. Но когда они видели, что это американец, что это я, тогда они фу, ничего не говорили, или они врали. Они, врали. они сказали нам столько сумасшедших, ну, это, это было очевидно даже мне, что это неправда. И тогда ну, 6 месяцев я не, я не узнал, что этот радар сделал, они сказали мне, чтобы, это было, чтобы искать нефть. Это сумасшедший. Или они просто говорил, что я не хочу говорить с тобой. Это военная тайна. Спасибо. Закончить интервью. Ну, такие ситуации. А тогда мы сделали специальная квартира, где я могу скрыть в шкафу. И тогда мы сделали интервью, где все американцы, но ну, все английские мы уничтожили. Перевод сделал по украински. А тогда чуть-чуть они открыли. Но это было очень трудно. И даже у нас мы, мы использовали секретные фотоаппараты, чтобы иногда, чтобы найти правду. А в Москве совсем они говорили, нет, нет, нет, они не дали нам интервью. Но ну, это было очень трудно. Это, да, но все, наш фильм, это, это как борьба с этими людьми, которые не хотят объяснить правду. Дмитрий Овсенкин, журнал Аналитики. У меня такой вопрос. Вот у вас в фильме есть кадры, собственно, с радаром. Насколько легко вам было попасть на этот объект, чтобы снимать? Не, не находится ли он до сих пор таким спрятанным, в таким спрятанном режиме, охраняемым? Ну, это было, конечно, ну, это было трудно. Но наш, наш продюсер... Они, я не спросил, как она это сделала, но она сделала так, чтобы э, она открыла, открыла эти двери для нас как-то. Я не знаю, я не хотел знать, потому что, наверное, лучше не знать точно, но что, она, что они сделали, чтобы, может быть, э, ну, вы, вы понимаете, понимаете, это такая... Э, э, э, In Ukraine, I've discovered lots of things are gray zone. it's forbidden to go, but it's possible to go and um, on paper it's forbidden, but we found some we found some way. and I shouldn't say details. <laughs> В Украине, как я узнал, очень многое находится в серой зоне. То есть что-то запрещено, но при этом туда можно попасть. И точно так же было в этом случае, что в принципе на бумаге это запрещено, но попасть туда можно. При этом я не хочу знать детали, как это случилось. <laughs> <laughs> Uh, скажите, пожалуйста, вы наверняка сами были в Чернобыле. Вот какие ваши впечатления, когда вы туда попали? Вот, какие эмоции переживали? И учитывая то, что вы ставите знак вопроса, да, по поводу размышлений вашего главного героя, возможно, вы планируете продолжать копать эту тему дальше, чтобы все-таки найти истину? Mm -hmm. My impressions, when I went to Chernobyl, primarily were that it was extremely beautiful and peaceful. It was like a... Like a... a, but a, a Мое впечатление, когда я попал в Чернобыль, это о том, что это очень красиво и очень мирное место, при этом оно такое немножко пугающее, пугающе спокойное. как Если я понял, что мы продолжаем, я думаю, что мы уже сделали все, что можно сделать. Мы делали первый шаг, мы задали вопросы. Федор не журналист, он просто художник. Он задал свои сумасшедшие вопросы, и мы нашли что-то там, что-то скрыто. И нельзя сделать это расследование до конца, до того, как они открывают архив в Москве, где самые важные документы и транскрипты этого день авария. Уже три государственные комиссии спросили в Москве, чтобы дать эти бумаги, и они отказали. Это значит, я думаю, что сейчас это маловероятно, что будет возможно, чтобы знать сто процентов, что случилось. У меня вопрос по поводу... И правильно ли я понимаю, что до съемок фильма Фёдор ни с кем из этих людей не общался. Просто у него была информация о том, что есть этот радар. Ему это было интересно, и он стал вместе с вами исследовать эту тему уже через интервью с людьми. Да, это правильно. Феодор художник. А он, у него, он как он сказал, у него есть какая-то обсессия с этой дуга. Это было художественное. Он был к этому, он как он называл у него было какое-то привлечение к этой дуге, то есть это с такой эстетической большей стороны, что он был, его привлекал это гигантская колоссальная дуга и гигантское колоссальное зло. И надо сказать, что для Фьодор самая огромная трагедия в своего, своего жизни была, когда ему было четыре года и Чернобыль случилось. Это было для него огромная травма, и он всегда хочет найти преступник. И это его, для него это очень важно. И он знал, он как чувствовал, что этот радар как-то связан с этой катастрофой. И это было его обсессией. Я просто заследовал за него с фотоаппаратом, с Артемом нашим DP. И он все это узнал во время нашего расследования, фильм. Мы не узнали. Даже когда он, он сказал, что когда он узнал, что есть такая преступник. Он, он думал, что я не ожидал, я не хотел найти такие зло в человечестве. И я, ну, он сказал, что для него это было как землетрясение. И тогда у меня еще вопрос, какой самый интересный факт вы узнали в процессе расследования? И есть ли какая-то реакция ну, не знаю, властей, людей, общественности на те факты, которые всплыли в фильме после выхода фильма. Второй вопрос, what was the first, the most interesting fact that you found out mm -hmm. in the process? And also, what was the reactions of the people in power, uh, people and uh, maybe uh, NGOs or some organizations mm -hmm. after the film was released? Но самый интересный факт это так, что я очень скептичный человек, я не верю в теорию Загорова вообще. А я думаю, что с Чернобыл был uh, accident. Ну, с... случайно. Да, случайно, совсем. Но uh, главный, uh, главный uh, расследователь Советский Союз, Чернобыльская авария и главный... No, the, the head of the uh, Ukrainian Investigation Committee и глава советского комитета, и два историата и архивиста сказали мне, Чед, ты наивный американец, мы знаем 100%, что что-то скрыто. Почему? Потому что когда они дали нам транскрипты, мы видели, что в пятницу, когда день аварии, ночь аварии, они все сделали, ну, сначала, а потом все uh, не в порядке. И мы узнали, что, это они говорили, что кто-то позвонил из Москвы и сказал, давай продолжаем этот э, эксперимент. Это кто-то позвонил и почему? Это мы не знаем. А Федор э, брал эти факты и сделал его э, свою теорию. А для меня это самое удивительный, что был звонок и что мы еще не знаем, что он говорил. Потому что у нас есть транскрипт и много, несколько слушали, но сейчас они в архив. Это закрыт. Нельзя. Мы старались, но нельзя читать. Это самый интересный факт. И второй вопрос. Что ну, мир говорил про этот? Ну, ничего. Потому что это не наш фильм и наше расследование это не журналистический расследование это художественный это настоящий но это, это федор не Фёдор художник и он, он сделал свой uh, свое расследование это как через его сне через through his dreams и через его арт uh, uh, и So, because of that, and because of the fact that the documents are still hidden, it's kind of impossible. Also, я могу сказать, что сейчас в Украине есть огромная, ну, сложнее проблемы и важнее проблемы, чем история. Сейчас. Два вопроса, с вашего позволения. Правильно ли я понял, что перед началом съемок у вас не было готового окончательного сценария? Сто процентов. Да, у нас... Да. Вот. И тогда... В... К сожалению. Второй вопрос. Понравилось ли вам, во-первых, работать в формате кино, такого неигрового, ну, полудокументального, полуигрового, и в формате без э, законченного сценария? Если я правильно понимаю, это для вас тоже было, в общем-то, впервые работать в таком формате. Когда нет сценария, когда съемка идет вот такая живая, uh -huh. анималистическая. И будете ли вы еще продолжать работать в этом жанре, если вам это понравилось? Да, мне очень понравилось, потому что, но ну, сначала это, это интереснее, чем игровая история, по-моему. Настоящая история интереснее. И как я узнал, это даже страшнее и страннее, чем реальность, ну, чем, чем искусство. We um, have uh, uh, a saying that with, um, with fiction film, the director is God. With documentary film, God is the director. And I think it's more interesting, it's more difficult Труднее, потому что ты не знаешь, если будет конец или нет. Но мне очень повезло, что был, очень, ну, ну, был конец. И был драма, и кровь, и все. Ну, это было для меня, для фильма эта это история. Ну, история появилась. появилась. Но это, это не, когда вы сделаете документальный кино, ты никогда не знаешь, если будет фильм, если будет конец. Продолжайте, будете? Да, сто процентов. Да, я уже работаю над новым фильмом. Еще вопрос, Киошей, информационное агентство. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор Харькова для допремьерного показа? Why did you decide to show it in I don't know. Я, я не знаю. Это дистрибьюторы они сделали. Это. Они говорили, что это важно, чтобы показать этот фильм по всей Украине, чтобы ну, мы уже 50 фестивалов показал, но это важно, чтобы гражданин, ну настоящие люди, не фестивалчики, видят этот фильм и они сделали для меня план, чтобы Львив, Деса, Харьков, Киев. А я не знаю точно, когда. А, да. Два, два слова по поводу продолжать. В Харькове недавно получила большой резонанс информации о том, что в области в 1972 году был подземный ядерный взрыв специально. Это серьезно, я не шучу. Да. Поэтому, so, может быть, вам, вам будет интересна эта тема для следующего фильма. В 1971 году в Харькове, в у меня вопрос по поводу съемочной группы, кто еще кроме вас двоих занимался фильмом, расскажите, пожалуйста, кто снимал, кто был оператором, монтажером, это, заним... это были энтузиасты или это продакшн какая-то студия была, и еще вопрос, когда, когда снимали? снимали, сколько времени ушло на съемки, монтаж? А Мы сняли, ну, мы начали около июля э, 13, ну, 6-7 месяцев до, до Майдана, и потом... Мы закончил, после Янукович э, сказал до свидания. <смех> и как эта группа? Группа была как группа семья, как как друзей. Мы не профессиональный, э, но кажется, чтобы Артем Рыжиков наш сценарист, э, он очень он как очень талантливый. Я не ожидал. Я я взял фотоаппарат у друга и я не знал как э, использовать. А Федо говорил, у меня есть друг. Он, он, ему можно, он, мож, он может снимать этот фильм. А я сказал, ладно, это значит еще один человек, мне надо кормить его, ну, бутерброд и так далее. И я сказал, это будет кошмар. Но когда первый... И это очень важно сказать, что Фёдор хотел делать свой расследование через СНЕ. Он сказал, что я хочу узнать, где этот призрак Советский Союз. И Нельзя найти призраки через традиционные интервью. И все-таки они врут, все полковники и инженеры. А он сказал, Чед, я, хочу, у меня был, я видел в сне этот путь, и нам надо снимать мои uh, сни, мои dreams". А я сказал, почему? Это, это сумасшедшее, это очень странно. Но мы ссорились, ссорились, и в конце концов я согласился снимать его сни, и он согласится э, делать интервью с учёными, но традици традиционный. Значит, у нас было параллельное расследование. И в, э, в конец фильма у нас они соединились чуть-чуть. Эм, и я, я уважал его э, расследование. И он в конце концов э, понял и уважал мою э, идею, чтобы делать ну, интервью. Но Первый день, когда мы были в Чернобыле, и э, мы сняли несколько интервью, а тогда Фёдор и Артём исчезли, а тогда я видел, что он голый, с факлем, и ходил против, э, против газа, газ я, я совсем не знал, что они сделали, я думаю, что они совсем сумасшедшие, и я думаю, что скоро милиция нашей, в тюрьме но этот а, ночь, когда я видел кадр, что Артем снял, я узнал, что он гений и что он и Федор у них есть очень странный а, vision, ну, vision, yeah. вид да, фильма и я думаю, что да, мне очень повезло, что нашли таких талантливые эксцентрические художники. Я сделал мон монтаж тоже а, и да, это было очень интересно и очень трудно, Но... Чед, а могли бы вы объяснить, почему в фильме о тайнах Чернобыля включены кадры с Майдана? Но это хороший вопрос. Сначала я могу сказать, что то, что федор сделал, я за него. Я просто снял Фёдора и его путь. А если бы он сказал, давай, Чед... Я сказал, федор я хочу понимать твою душу. И он сказал, давай в бабушке. А сначала я говорю... Почему в бабушке? Она, что она говорит? А она говорила нам самая страшная история, а что случилось с пред, предки ancestors, предки э, Федора, как они э, умерли во время Голодомор, как они застреляли ее брат. Это 80 лет назад, а она плакала, как это было вчера. И тогда я, я понял, что это очень важно понимать Федора, что случилось тогда. И тоже я понимаю сейчас, что этот не просто путь Федора, это путь всей Украине. Все эта травма, все этот э, смерть и кровь, это не просто на душе Федора, это везде. Это второе, что я узнал. А почему мы на Майдане? Это просто потому, что Федор хотел э, тоже туда. И я за него расследовал. Я... я I followed him. Um, но я могу сказать, что... Когда я сделал монтаж, я думал, как это связано, это не связано. А для Федора, он сказал, нет, это те же самые призраки, которые убил мои предки и сделал Чернобыль, они еще вернутся сейчас. Это, это автор, призрак авторитаризма. И для Федора, и может быть это неправ, но для Федора это... Те же самые призраки, это те же самые демоны, димон, димон, И это третья причина, чтобы для Федора Наш фильм про путь федора от year old boy, who is irradiated and traumatized by это, Наш фильм – это пусть Фёдора, начиная от мальчика, которому 4 года и который ну, под радиацией, под действием радиации. И он очень испуганно... Ну, травматизирован, и он, э, в, в душе его борьба, и конец этот путь, когда он э, он стоит на сцене и говорит всей э, Украине, всей ну, протесты на Майдане, свою теорию, что случилось. Это его арк, это путь. И Майдан, можно сказать, дал Федору сцену, чтобы борьба, ну, fight, э, и и, это было как конец своей путь. Это момент, когда он, confronted his fears and went on the stage, even though at that moment it was against the like law to go on the stage to speak. He went on there and, and he, and he spoke his theory, his truth. То есть это был момент, когда он столкнулся со своими страхами и когда он смог выйти на сцену, хотя на тот момент было не разрешено выходить на сцену и, вот, э, э, и, и говорить оттуда, говорить со сцены. Ну и надо сказать, что Артем был ранен, насколько я вот из фильма понял. Вот расскажите об, об этом, это очень драматичный такой эпизод. Ну да, и в фильме мы не показали все, потому что если бы, ну, Артём снял там а, на день, как трагедия, когда сто людей умерли, да, а, первый пулил а, в фотоаппарат и уничтожил свой фотоаппарат. А потом второй э, здесь, и он упал, и друзья оба умерли этот день. Э, это очень страшный момент для Артема. Э, я сказал ему, не, на, не надо туда и обратно, потому что опасно. Но он сказал, я хочу снимать для истории, что случилось здесь. Э, э, но фильм, мы не хотели показать все, потому что тогда это будет фильм про Артема. Это слишком... А, ну, да, но это страшно, но правда. у нас кусочек а, этот, этот момент, но мы не хотели объяснить все, но а мы сделали а, в Америке, а, я нашел, тогда у меня бюджет, а, еще деньги нет, потому что все тратил на фильм, но я спросил, потому что я хотел, чтобы Артем а, ну, лечит а, хирург, а, и так далее. Мы нашли деньги быстро на Индиго, на онлайн. Много чужой, странных людей просто дали деньги, чтобы им помогать ему. Еще, Чет, расскажите о фрагменте в фильме, когда Федя отказывается дальше сниматься. Вы его снимали uh -huh. скрытой камерой. это очень интересный момент. Да. Почему это происходило? И ну, как бы, насколько действительно серьезные да. обстоятельства? Это стопроцент серьезный. И Федор не знал, что мы сняли его секретный фотоаппарат до, до премьера в Санденсе. но до этого я сказал, Федор, извини, мне надо сказать, что я использовал секретный фотоаппарат. А он сказал, ничего страшного, я тебе снял сфот, секретный фотоаппарат тоже. И тогда мы узнали, что Артём оба Артём снял... Я и Федор ⁇ секретный фотоаппарат. А почему? Потому что мы потеряли совсем доверие друг к другу. А Федор, они сказали, человек из ГРУ, сказал Федор, что Чед, он работает в службе в США, и это все трап, чтобы убить тебя. Капкан. И что это все капкан, чтобы убить тебя. И тогда он хотел уничтожить наш фильм. Он искал наш hard drive, чтобы удалить все кадры. Ну, слава богу, у меня копия была в Нью-Йорке. И я не понял, почему Федор это сделал. А почему он сказал, нет-нет-нет, я, я не прав. Этот Чернов был случайно совсем. И я, я хочу закончить это э, расследование, и все. Я, я не говорю с тобой. А я не понял. А тогда Артем говорил, давай я снял снять его секретный фотоаппарат чтобы понимать, что случилось. И тогда, это три часа, Федор объяснил Артеомом, что он очень боится, потому что этот человек сказал, ну, они так угрозы сделали, что сын в безопасности, у него есть сын, 6-7 лет, и они немног сделал, что Нара закончит этот расследование и фильм. И тоже они сказали, что... Ну, много разных сказал федор что надо делать. Есть титул, что у нас есть фильм, потому что у нас контракт сейчас с федором что надо перед фильмом сказать, что мы не хотим уничтожить отношения между Россией и Украиной. Это все в контракте. Это очень странно. Не, не делая, я не знаю, но это, у нас много теорий, почему, откуда они узнали, почему. Но то есть это действующий сотрудник спецслужб с ним общался. ГРУ, как человек. А, то есть это российское ГРУ, это же главное разведывательное управление. Это, это, это вы это россияне или это украинцы? Как это, я понимаю, как, когда это когда это я это не, не эксперт на этот, ну, как, как, как Федор объяснил, как когда, мы сейчас понимаем, это... чтобы тогда это было во время Януковича, и они как работали вместе с Россией и здесь, и этот человек, Федор Федорш федор что-то узнал чтобы не надо узнать Он тогда не говорил что стоп коллеги вопросы есть ли еще а, у меня вот такой вопрос в какой момент вы поняли что история закончилась что фильм готов но когда когда янукович а, у, убежал, а, убегал а, тогда я думаю что и после федор как воевал свой демоны и стоял на сцене, когда я узнал, что это, это конец его путь, и тогда я, я сначала начал монтаж делать. Но последний кадр это когда Федор сидит возле радиоприемника и слышит сигнал да. русского дятла да. вот этой установки, Очень, ээ, да. которая перестала излучать этот сигнал в конце 80-х годов. И вот сейчас этот сигнал появился. Это правда, что Очень он интересно, что да. я могу сказать, что быстро, чтобы. Мы две, две месяца после фильма закончил фильм, ну, друг мой послал ссылка, сказал, видишь, это русский дятел. Я сказал, да-да-да, я знаю, я сделал фильм про русский дятел. Он сказал, нет, посмотри на даты, это было вчера. Я сказал, как это может быть? А я видел там в России, был на телеканал, я не знаю какой, новый русский дятел, новый радар, тот же самый тип. Но сейчас это не посмотрит на Америке, а посмотрит на uh, Европу. Uh, это много спросит меня, как это может быть, почему они и сделали. А я просто думаю, что может быть это психологическая uh, война, чтобы напоминать uh, Европа, что мы uh, слышали. И чтобы этот голос, это русский дятел, это перемеха, чтобы это такие типы радар сделали, что этот голос Советский Союз вернется и не забудет. Спасибо. Мне уже подсказывает, что я начинаю спойлерить. А, еще вопрос. В самом начале вы сказали, что у американцев есть своя, своя теория заговора да. и своя идея по поводу Дуги, и даже несколько. Вот что Но это в Америке мы думали, что, может быть, это психотронное оружие, чтобы это зомбир... Советский Союз хотел зомбировать все американцы с этой стук. Но, конечно, это, это сумасшедший, но не очень сумасшедший, потому что мы тратили миллиард долларов на такие э, расследования в Америке, психотронное оружие, и Советский Союз тоже э, тратил. И один человек мы спросили, это, это возможно сделать, но ну, зомбировать американцев с этой а Он сказал, да, очень возможно. Ты знаешь как? Этот, э, эта волна то же самое, как телевидение. И телевидение все их зомбировало очень давно. Ну, это такая шутка, но это может быть правда. Второй шутка, вопрос. Шутка, что радар стоит на Аляске. Что, uh, joke, joke, but, uh, such a radar is a also in Alaska. Да, да, да, да, харп so, есть, like... да, да, да. Ну, и можно сказать, что ну, они, yeah. можно достаточно зомбировать людей с пропаганда, с телевидением, с той же самой волны, no, radio waves. И второй вопрос. Вы сказали, что будете продолжать заниматься документальным кино и что-то снимать. Есть даже какие-то планы, о чем будет фильм? Если да, да, да. Сейчас есть, если... в России есть какая-то программа, чтобы возвращать мамонт. И это я сделал фильм про этот. Как это? Они нашли кровь, они нашли генетический материал, они уже парк строили. И это Путин хочет, чтобы возвращать такие... Спасибо. <laughs> uh, Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо вам за, за вопросы.